я нахожусь на выставке продажи обуви Мунич. честно говоря я вообще просто в шоке я не ожидал что делают такое количество моделей это барселонский бренд очень известный который пользуется э, хорошим спросом в испании ну, ну что столько я, я, я, даже не мог предположить с ценами все очень легко все у нас все нужно посмотреть на вот эти кружочки сиди зеленые и так далее Вот, примеру, смотрим, все зеленые сколько это стоит. И вот здесь уже можно посмотреть цену на стенах, везде висят ценники. зеленый у нас 49,95. Кстати, есть и большие размеры. Такое количество моделей, боже мой, я даже не ожидал. Серьезно не ожидал. Обычно в бутиках выставлено ну, 10-7 моделей. А здесь же ряды, ряды, ряды. Вот таких, к примеру, 39 веселенькие этикетки. Желтые 19 евро. Вот эти тоже желтые, тоже 19. Любой носок. Носок любого цвета надела у тебя. Новые обувь каждый день разного цвета. очень удобно. Ну все, двадцать евро производство Испании. Я себе тоже выбрал, вот такие, понравились они мне и формой, и содержанием, производство Испании, 39$ цена, и в магазинах такие стоят 139$, так что в принципе на 100 евро дешевле нормально. Это мужские и женские, и вот еще целый уголок детский. Ну здесь все в основном по 19 желтые наклеечки эти. Логично, так как детские, они, естественно, дешевле. Да, все желтые.